Бесплатно у нас нет времени ее продвигать. Я бы рад, но не могу, потому что мне надо семью кормить. Поэтому покажите мне здесь деньги, я буду участвовать вот в этом процессе продвижения идеи и выполнения такой святой благостной миссии. В любом бизнесе доход определяется товарооборотом. И разумеется, и здесь наш доход зависит от товарооборота, от товарооборота нашей структуры, нашей команды. Для того, чтобы участвовать в бизнесе, не требуется, требуется только одно действие приобретение продукции. Приобретая продукцию мы автоматически становимся партнером компании и получаем право на. Ведение бизнеса. Продукцию можно приобрести на 330 условных единиц, на 510, на 810 и на 1310. Вот на один из этих вариантов позволит вам стать партнером компании официально и вести бизнес. А условная единица у нас называется фохоу доллар. Компания работает в 88 странах мира и везде в условных единицах фохоу долларах стоимость продукции одинакова. Как это здорово, как это гениально, как это просто. Куда бы вы ни приехали, в Америку или в Австралию, в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, везде эликсир стоит 20 фахол долларов, чай стоит 15 фахол долларов, розы там 12 фахол долларов и так далее. Да? И компания означает, назначает курс фахол долларов в каждой стране. Скажем, в Америке один фахол доллар – полтора доллара, а, в Украине 28 гривен один фахоу доллар. а в России один фахоу доллар – это 80 рублей. Разумеется, все расчеты везде всегда производятся в местной валюте. В корпорации Фахоу три вида вознаграждений. Когда вы приобретаете продукцию на 1310 фохоу-долларов, вы получаете звание VIP-партнера. Пакеты продукцию на эту сумму называются VIP-пакетами. И вы VIP-партнер. VIP-партнер имеет право на получение вознаграждений по первому виду. Он называется получение вознаграждений по VIP-стратегии. Если вы VIP-партнер, то внимательно обратите внимание на эти интереснейшие вознаграждения. Чем они характеризуются? Когда вы приглашаете человека на пробный сеанс, потом специалисты наши с ним поговорили, специалисты наши вашего человека пригласили на презентацию, и затем он стал тоже вид партнером он будет подписан с вашей рекомендацией, и вы за рекомендацию получите 200 фокол долларов. Естественно, в рублях по курсу это 16 тысяч рублей. Если когда-нибудь, может быть на следующий день, может быть через неделю или через месяц, вы пригласите еще одного человека на пробный сеанс биологической регуляции, Наши специалисты сделают ему сеанс. Наши специалисты поговорят с ним и пригласят его на презентацию. А после презентации он станет вид-партнером. Вы получите 250 фокол долларов. Если потом, когда я еще, вот вы кого-то еще пригласите, то по той же самой схеме. По тому же самому сценарию, он будет подписан с вашей рекомендацией, вы получите 300 холдовых. долларов. Вполне возможно, что вы пригласите четвертого. Имейте в виду, вы можете пригласить их всех хоть на одной неделе, хоть раз в неделю, хоть раз в месяц, хоть раз в два месяца или раз в полгода. Это не играет роли. Но когда у вас появится четвертый VIP-партнер с вашей рекомендацией, вы получите 500 фахов долларов. На этом ваша возможность рекомендаций не ограничивается. Вы можете продолжать приглашать и дальше, но вознаграждение за рекомендацию вы будете получать в цикле. То есть, если вы пригласите еще человека на пробный сеанс биоэнергорегуляции, ему специалисты сделают, вот у нас команда тут 1, 3, 5, да, команда ему сделает пробный сеанс, Команда с ним поговорит, проведет правильное рандеву, это называется, да, и сделает приглашение на презентацию. И после презентации еще вместе со спонсором поговорите, да, о необходимости и этого прибора, и продукции, и возможности бизнеса, которая, да, очень пригодится. У нас вон 36 миллионов, а в нашем городе всего ничего, так что еще столько людей придет на пробный сеанс. Многие из них будут твоими, и ты, может быть, незаметно обогатишься и озолотишься. Может быть, мы не будем терять эту возможность. Поэтому вот эти вознаграждения, они идут в цикле. Следующее будет опять 200, 250, 300, 500. А ведь это 16 тысяч, 20 тысяч, 24 тысячи, 40 тысяч. Вот такие деньги крутятся за приглашение на бесплатный сеанс биоэнергорегуляции. Вообще врубаетесь о чем речь. Я, я не перестаю восторгаться вообще гениальности и эффективности этого бизнеса. Но! Главные вознаграждения, здесь хорошие суммы, они всем нравятся, но главное вознаграждение это во второй колонке, которая называется вознаграждение по основному маркетинг-плану. Мы говорили с вами, что мы становимся партнером, приобретая продукцию. И как только вы партнер, автоматически открывается личный кабинет. И все ваши закупки вы видите в своем личном кабинете очень, в виде очень интересного символа. Желтенький кружочек. Вы открываете личный кабинет, смотрите «Моя структура» и видите там желтые кружочки. Каждый желтый кружочек означает ваш оборот на 330 условных единиц. Когда вы приобретаете VIP-пакет, вы видите в личном кабинете два желтых кружочка. За VIP-пакет вам дается два желтых кружочка. Там есть еще синеньких аж целых пять. О них мы скажем позже. Сейчас давайте поговорим о желтеньких кружочках, которые означают товарооборот на 330 условных единиц, то есть по долларов. И вот вы стали ВИП-партнером, как мы говорим, вам дали два кружочка. Когда вы пригласили первого своего ВИП-партнера, вот он взял на 1310, ему дали два кружочка желтеньких. Да, да. Дали. И они, конечно, будут в его структуре, он зайдет в личный кабинет, увидит у себя два желтых кружочка. И вы в своем кабинете увидите новых два желтых кружочка Подпишем их цифра 1, это был ваш первый партнер. Когда вы подписали второго партнера, ему дали два желтых кружочка. Он увидит их в своем личном кабинете, но и вы их увидите в своем кабинете. Ну, допустим, вот поставим их сюда. Тут возможны разные схемы, это уже детали, это уже потом вы со своим спонсором все это разберете в деталях, куда, когда, кого лучше ставить. Для простоты понимания мы сейчас сделаем так. Вы пригласили третьего партнера. Ему дали два кружочка? Конечно дали. И вот здесь вот я хочу вам сказать, что бизнес-план корпорации ВОХУ бинарный. То есть для получения вознаграждений должны быть у каждого бизнес-места две ножки по правилам. В короткой ноге не менее двух кружочков, а в длинной ноге не менее четырех. Вот такое правило, чтобы там было два, а тут четыре. Да? Мы поэтому есть смысл нам третьего вот сюда поставить. Чтобы у нас у этого бизнесместного было два и четыре. Что это означает? Он получит первое вознаграждение. Какое? 200 он получит 200. Второго, следующего человечка, нам есть смысл поставить вот сюда. Да. И тогда у нас вот у этого, это оба ваши бизнес-места, у этого бизнес-места будет 2 и 4, правда же, да? 200. А что это означает? Что при приглашении третьего партнера вы получите 300 по ВИП-стратегии и 200 по основному маркетингу плану, то есть 500. При приглашении четвертого партнера вы получите 500 и 200 по основному маркетингу плану. И вот здесь я хочу вам сказать, что обратите внимание, вот мы получили по основному маркетингу плану 200. Как вы думаете, второй раз вот это место, назовем его главным, вашим главным, оно получит какое следующее вознаграждение? Опять 200? Нет. Оно получит 250. А следующее какое вознаграждение будет на нем? 300. А следующее какое? 500. И это будет в цикле не может одно и то же место два раза получить 200 следующее будет 250 как только увеличится здесь увеличится тут или тут это уже цифры это вы уточните у своего наставника человека который вас пригласил следующее вознаграждение будет 250 а следующее вознаграждение будет 300 а следующее будет 500. И это все будет крутиться в цикле, неограниченно. И то же самое на втором бизнес-месте. Ведь мы с вами здесь тоже получили 200. Следующее вознаграждение какое будет? 250, потом 300, потом 500. И мы, помните, говорили с вами, что у нас есть еще пять синеньких бизнес-местов. Это тоже ваши бизнес-места, и вы видите, где они стоят в вашем личном кабинете. И их потом тоже просто, они не полные. Потом, когда-нибудь, когда вам понадобится продукция, вы можете их пополнить и сделать до 330. Там сейчас в личном кабинете написано, что на них 30. Они станут солнышками, и вы в любое время тоже можете начать их развивать. Суть вот строим вот эти вот веточки. Пригласили одного человека, а он пригласил второго, а тот пригласил третьего. И потихонечку, потихонечку, эти из 36 миллионов мы себе там выуживаем, выуживаем, выуживаем, выуживаем. Потом приглашаем их на презентации, на семинары, на праздники филиала, на праздники корпорации – Кроку Ситяков в Москве, где они видят тысячи людей со всего мира, радостных, счастливых, воспевающих здоровье, красоту, молодость, долголетие, счастье, с фантастическим концертом. Абсолютно незабываемое зрелище, которое дает мощнейший приток энергии на весь год. Чтобы сражаться со стереотипами, со штампами, с эленностью, с вытаскиванием, да, с повторением десятикратным. Надо, надо, надо. Последний будешь в среде, в череде интеллигентов, да. Мне же за тебя стыдно будет, что ты элементарных вещей о современных понятиях и видениях здоровья не имеешь. Да, да научитесь вот немножечко, да, но всегда без особой укоризны, она плохо работает. Хорошо работает вот такой вот ну, душевный подход, работает в сто раз лучше любой, любой укоризны, любой попытки, да, вот так вот взять на слабо, но это один из ста на это идёт. И 99 идут просто на доброе отношение. Я хочу, чтобы ты познакомилась. В конце концов, мне действительно все равно. Ты его сейчас приобретешь, или завтра, или там через год. Но надо познакомиться, надо узнать. Может, твои соседки вот так вот сейчас это нужно? Может, для твоей мамы это спасение? Или для какого-то ребенка знакомого это? Ну, знать просто надо. Уберите вот эту меркантильность, вот... А мы ради нее двигаем идею, я и сегодня признавалась в этом. Не было бы денег, не двигали бы, потому что не было бы времени. Семью надо кормить. А здесь платят деньги хорошие. И ради денег, да, я готова пахать и пахать. Но во время приглашения я научилась полностью про деньги забывать. Вижу только человека его семью, его будущее. И понимаю, чем быстрее он познакомится с этой системой здоровья и с этим Бэмом, тем больше его благодарность будет мне, тем быстрее он мне скажет, господи, Алка, какое счастье, что мы тогда встретились, и ты меня все-таки вытащила, да? Не представляя, что бы я сейчас делал. Ведь так говорят тысячи, десятки тысяч. Не представляю, что бы было, если бы не этот продукт, если бы не этот был. Поэтому вот всей душой поймите, это и есть навык уверенности в себе. Понимаем бизнес, понимаем значение компании, ее продукции и пропитаны нашей идеи, нашей миссии. А потом смотрим, ой, какие хорошие деньги-то у меня в понедельник, это ты какой, а? еще больше уверенности в себе, в компании, в бизнесе. И вот, собственно, где-то так уже закругляясь, я хочу вам сказать, что и обратите внимание, почему в компании ВОУ можно добиться всего. Потому что здесь нет маленьких сумм в маркетинг плане. Здесь суммы крутятся за приглашение, только за приглашение. Они разовые, но за приглашение. 200, 250, 300, 500, назовем их евро, хотя это чуть больше, чем евро, мы понимаем. Да? Хорошие деньги крутятся за приглашение. Замечательно. По маркетинг-плану крутятся те же самые деньги не ограничено на каждом из ваших бизнес-мест. Это мы здесь два нарисовали. А на самом деле, взяв пакет, вы получаете 7 бизнес-мест. И наша итоговая цель – закрутить вот эти на всех семи. Да, я знаю много примеров, когда люди имеют семь бизнес-мест, раскрутили только три и говорят «Ау, поверь, да, вот на все мои запросы мне хватает. И квартиры купил, и дома купил, и весь мир вот так вот объездил. Вот так Такое может быть, потому что деньги здесь приличные. Вы представьте себе, если бы в маркетинг-плане вот здесь были бы 200 рублей, 250 рублей, 300 рублей, 500 рублей – мы могли бы говорить о возможности покупки квартиры, даже если бы при этом продукция была бы тоже соответствующая в 10 раз дешевле. Нет. Мы с утра до ночи тут я не знаю, как... Да, я, я, я, не, я даже не рассматриваю маркетинг-планы никогда. Когда я поняла, что в сетевом что-то есть, и мне надо поближе с ним познакомиться, я не рассматривала маркетинг-планы с копеечными выплатами. Сколько бы их там ни было. 10 раз по 200 рублей сложили, это все равно будет 2000 рублей. 10 раз. А тут за один раз минимально 16 тысяч. Не, мне 16 куда больше нравится, а потом 20, да? а, а, а потом 24, 40, так все же это в сумме, и тут получаем, и тут получаем. Да, на каком-то уровне вот эта вид стратегии нас полностью перестает интересовать. Ну скажем, как меня, это уже, у меня только... Вынуждают иногда. Ну подпишись ресторан. <свят> Но ну, не хочу. <свят> да. Но я сама заплачу, чтоб тебя кто-нибудь взял. мне нужен ты <свят> мне. Да. Он говорит, нет, вот то, как тебе и хочу, Господи. Мне некогда с тобой. У меня он по плану ту, ту, ту, ту, тут. Ту. Когда я им заниматься буду? Просто, ну обидно, я же не могу, я же понимаю, это судьба. Он здесь может стать богатым человеком, если с ним. Будет кто-то рядом, кто будет им руководить, кто будет помогать, учить его приглашать, проводить потом рандеву, участвовать грамотно в презентации, потом где-то участвовать уже там в, рас... э... в рассказе какой-то части презентации». Если же надо потихонечку-потихонечку учить и делать его профессионалом, чтобы он был свободным человеком, и где хочешь, там развил свою структуру, там у него может где-то мама, где-то родственники, где-то тетя, где-то одноклассники. И везде, имея профессиональные навыки, везде все может сделать. Поэтому мы потом вот только пожинаем плоды роста веток. Это называется уже, мы переходим на пассивный доход. Но абсолютно пассивным он не будет никогда, потому что это скучно, это неинтересно. И все-таки мы будем оставаться с вами да, свадебными генералами, да, ведущими специалистами, серьезных семинаров. Будем присутствовать на праздниках, на годовщинах филиалов, на годовщинах компаний. Да. Будем обмениваться рецептами здоровья, как сейчас мне нравится. Мы сначала по линии здоровья идем довольно точно, идем примерно с, одинаковым, э, с одинаковыми рекомендациями по приему. А вот когда вы уже абсолютно здоровы, тогда мы начинаем обмениваться, как мы говорим, кухонными рецептами клеточного питания. А вот я, говорят, когда объемся, я вот галусенчик растолку, розочкой полью, чайком чуть-чуть, вот где-то 50 миллилитров, это все, и ложечкой вот так. А когда я объемся, я тогда вот не веби, да, а и, или когда ребенок простыл, я там ему там вот это, а я беру бэмчик, вот на эти точки нажала, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и все, и он у меня опять здоров я даже на эликсир не трачусь. Я думаю, ну надо же, а ребенку даже эликсир жалеет. Он а зачем ему эликсир, когда есть БМ? Нажала сюда, сюда, сюда, сюда, бегом в школу без соплей. Все. Да. То есть, обратите внимание, БМ еще это и. Капитальная экономия средств на покупку продукции. Уже получается у нас продукция реально эксклюзивное питание. А не выпить ли мне, не устроить ли мне сегодня день здоровья, да? На, на накладках посидела, не поленилась их да, поставить и на них шлепнуться, А потом даже не поленилась заварить себе стакан чаю, и даже выпила флакон эликсира. И она ну все, завтра, завтра буду собирать компоненты. Это мечта, это реально мечта. Я вижу весь этот труд здесь, в виде красивейших картинок. Но надо накопить вот эту внутреннюю уверенность. Она, да, она постепенно приобретается. Вы готовы быть такими же уверенными, как тут вот. Да? Выступающие это, это, это надо. Это очень, это свобода. Это свобода в жизни, это свобода общения. Э, это зависть такая добрая, хорошая всех окружающих, поверьте. Стоит, стоит. Рекомендую. Итак, главное на презентации мы просто хорошо себя ведем. И только говорим, что обратите внимание, здесь крутятся большие деньги. Акцент надо делать не на построении даже кружочков.